Батья нормально? Нормально все? А? Нормально говорю все. А -а -а! Рыбать! Ура, наконец новый год. Какого? Извините, а куда делась вся Кока-Кола? Как К сожалению, Кока-Кола закончилась. И следующую партию везут только 2 января. <музыка> Ура, снег. Да, я вам кого привез.